Нет, ты чувствуешь, что ограничено время будет такой музыка идти будет уже опасно. Продолжение следует... думаю, второе место. Да, не может быть такого. Крутяк. А. Еще ступила Мы тут просто... Двоем. У да. них а блин, тоже двоем это мы это антян статистика можно кстати пискорь переписывать с кем-то с подписчиками но дело в том, что у нас подписчиков так много. и так он захватывает уже на картоне чувак сказал что придется подкрепление приготовили к нему. Да, в общем то будет наверное интересная битва, но за матч нельзя сыграть, поэтому можно сейчас зайти разный аккаунт и там ну, мастерская, мастерская, мастерская, война поиски. Ну нужно думать, производить, вычислить на всем концерм. Скажу, что у нас Концерм. Концерм, кто помню. вырубка пехота, больше пехота будет, да, ну, и... поэтому уже качаем. Вот, и, уже... А главное еще линия крепость, но ну, я потом будем уже крепость строить, когда буду подавать целую толпу, тогда будет что-то это все ну что тут все казарма один казарма два три давай давай давай давай все сделал всего они делают это всем делаем так возможно ну, посмотрим возможно есть хотя бы один нет я пока на что маленький присоединился нет. интересно что но ну, все вроде на уже других играть опять прогресс О, я до сих пор не будем как это работает вот. У нас пшеницы тут мало нужно делать перри э, продать рыбу купить продать нам Только что все хорошо там наш эконом класс вот давайте что-то тогда что -то, что -то делать все продал прикинь 4, ну а что делать что так происходит 32 а, дерево вообще эконом говорят то есть покупать что легче говорят там не знаю там, газ, не 9.1 деньгиш мог купить за да. 6.8 нет офигенная штука на по программе а все деньги есть только, вот, только как там -то. Ну, в принципе, так можно. Значит, что 0 нельзя вписать. Вот прикольно. Все ну, mm. 0. Прекрасно. 0. 10. 103 Ну, потом не покупать вниз, кстати. Подороже. Ну, дорогая семточка, сену ну рыба тоже. Ну mm. no, увы. А дай ну, в принципе, можно попасть, куда собираемся вместе, а то вижу, там... поэтому, конечно, что уже что-то другое, например, ой, что это такое, форму, на, игры, выбираем, наверное, создать новый Эм, вот это вот такого вообще давайте уже темы с кем-то то, то как-то с кучными игре лайк подписка и мы может быть В следующей серии продолжим пока